Рипполь показывает небывалый рост курса в декабре. В пятницу 29 декабря XRP занял вторую строчку топа Кэнмаркетка, оставив позади эфириума биткоин кэш. Показав рост на 60% всего за неделю и 35% за сутки, на момент публикации курс XRP составляет 2 доллара США и 29 центов, а капитализация криптовалюты выше 88 миллиардов долларов США. Одной из бычьих новостей стало партнерство азиатского представительства Ripple с крупнейшими эмитентами банковских карт, учитывая долю рынка компании партнеров. Можно смело говорить об укреплении веры в Ripple со стороны инвесторов, учитывающих фундаментальный фон новости быстро распространяются, вызывая все больше интереса на азиатских и не только рынках. Тем самым создавая все больший спрос на XRP, за счет чего цена стремительно идет вверх, при этом Ripple растет, даже когда остальные криптовалюты, в том числе и биткоин. По большей части в медвежьей фазе. Недавно в интервью New York Times директор корейской биткоин-биржи Corbett рассказал. Что инвесторы в стране часто выражают массовый оптимизм в отношении одного конкретного актива и в виде рост курса. Каждый трейдер стремится запрыгнуть на поезд. Тот самый всем знакомый синдром упущенной выгоды или FOMU. Информация в Корее распространяется очень быстро, если кто-то вложился. Он всем об этом расскажет. Вокруг этого уже сложилось целое огромное сообщество. В ноябре то же самое говорили в отношении южнокорейского рынка при росте биткоин-кэш BCH. Тогда цена самого нашумевшего форка биткоина доходила до 3700 долларов США на бирже Bitum. В этом месяце фаворитом для инвесторов становится Ripple. Среди прочих причин роста XRP называют слухи о выходе криптовалюты на платформу Coinbase принадлежащую ей биржу GDX. Как только торги на Coinbase запустятся, это создаст приток новых инвесторов и рост объемов на пике роста биткоина. Coinbase отчитывалась о 100 тысяч новых пользователей в день.